протечет у нас при 320 градусах за какое-то время чем более вязкий тем меньше протекает вот у нас если в задании и 100, классический это где 100 150 грамм протекает то у нас протекает 30 грамм то есть это очень высокомолекулярный и вязкий полимер